Ах, Вот когда вы игре находите баги, смотрите. У меня два этих. А, пора мне отдохнуть. Идемте. Сейчас, смотрите. У меня тут баг такой смешной. Простите за море вопросов, но единственное заведение в городе мой отель. Осторожность не помешай. Хм. Кстати, я иона. Эбби, Лара, входите, садитесь. Карлос, три.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 Разве что она в джунглях? Растет. Ты не видел наши знаменитые рыбные деревья? Где это сняли? Видите, он рука торчит. Это вот и это и вот персонаж. А Но ну, я не понял, как так. Я уже видела такой символ. Где? Тут есть развалины, и на одном камне вырезано нечто похожее. Я схожу на них, взгляну, а? Да. Пожалуйста, но ну, гарантирую, это не мая. Мои предки инки, к нашей гордости. Mm. О, э, а ты передохни здесь, чуточек. Уверена? Я же обещала тебе отгул. Mm. Ну что ж, не откажись. Удачи. И тебе. Видите, вот у меня бак случился Вот он, второй человек Как так-то? Вот как он может быть со мной? Я не понял Смотрите, вот сидит И как он за мной ходит Это вообще как?